Всем привет, дорогие друзья! Я вчера искал тему для видеоролика и подумал, почему бы не снять видеоролик о отзывах о Монкас. Но когда я зашел в отзывы, я увидел вот такие комментарии и я был в шоке. Дабы разобраться в данной ситуации, я начал искать информацию в интернете. И она дотолкнулся на пример, которые рассылали в родительский чат в WhatsApp голосовые сообщения. Родители, добрый день еще раз. Родители, пожалуйста, проверьте, у кого у ваших детей есть телефоны, не играют ли они в игру Among Us. Есть такая игра, кажется, безобидная с виду бродилка-ходилка, но на самом деле она ведет к самоубийствам. То есть там очень такая, если сразу на первый взгляд посмотреть, да, ходит человечек непонятный и там даются задания. Задания сначала не такие, не безобидные, так скажем, потом даются страшные задания. Если кто слышал, что у нас э, такая, такой несчастный случай приключился с девочкой в 34-й школе, э, может быть, слышали, да, девочка повесилась, то она повесилась из именно из-за этой игры мангаус. То есть ей дали задания. Поэтому сейчас... После прослушивания данного аудиосообщения я был просто в шоке. Во-первых, если это учитель, то почему она не может даже правильно прочитать название игры? Among Us или это отдельная игра какая-то? Также у меня такой вопрос. Как развивались события? То есть она такая выполняла квесты, провела там карту, соединила провода, а потом задание, повесят челлендж. И она такая, ну блин, будет тупо, если я его не выполню. И такая, ну все, я короче пошла, до свидания. И с нашей стороны там детей, там подростков, игроков данной игры для нас это, конечно, смешно. А теперь подумайте, что почувствуют родители, когда услышат данное аудиосообщение, которые даже не знают, о чем идет речь в игре. И если они введут Яндексе Амонкас, то там будут только ну мультяшные трупы. Хотя, если убрать из игр жестокость, то просто шутеры пропадут сразу. Ну, а между делом, я хочу тебе рассказать то, что у меня появилось спонсорство на канале. Ты можешь стать спонсором, и у тебя около имени будет крутой значок даже. Ты сможешь писать эмоции в комментарии, те, которые никто не сможет написать. Также для спонсоров есть отдельные фишки, они очень крутые. В общем, если тебе интересно, то ты... Нажми на кнопочку спонсировать, и там все интересно ты прочитаешь. Ну а что же может значить данный фейк? Только то, что... Напиши, пожалуйста, в комментарии, был ли лично у тебя подобный случай. Прям очень сильно будет интересно почитать как мне, так и остальным зрителям. Мне кажется то, что каждого человека, который разносит подобную информацию, нужно сажать или штрафовать на крупную сумму. Потому что это очень серьезно, и каждый родитель, услышав данное сообщение, будет перепуган и, конечно же, будет там спрашивать ребенка, играет ли он в эту игру. Ну и, конечно же, он будет думать то, что фейк не скажет там в WhatsApp, и его никак не будет уже переубедить. То есть родители будет всегда думать то, что игра Амон Каус, ой, извините, Амон Каус это зло. Ну а на самом деле игра, даже развивающая, она заставляет твой мозг думать. И в общем, пиши свое мнение в комментарии. Ты был на канале Чайок ТВ. Там, если тебе интересно, то можешь меня проспонсировать. В общем, спасибо тебе за просмотр до конца. Делись своим мнением. Пока. Пока.